Так, ну что, ребята, доброе утро. Всем, у кого утро. Так, ребятки, сижу, я себе кашу готовлю и вдруг что-то стрельнул. Ба! Такое ощущение, что подушка. Пойдемте смотреть. Проблема мне с утра подкинула, конечно. Нет подушки. На стрельного, вторая живая. Сейчас я ее буду глушить. И поеду, видимо, вот так, наискось куда-то на станцию, где мне ее будут чинить. Это сама все Все почему? Потому что так, естественно, ездить нельзя на полностью раскрытой. Долго ездить нельзя. Это только преодолевать препятствия. А я, как вы понимаете, уже проехал довольно много, потому что и нового варианта нет. Ладно, сейчас будем глушить. В принципе, способ уже довольно знакомый. Мы с вами это уже делали. И на станцию ставить новую. Вот, блин, проблема. Ладно, пойду завтракать в начале. Трейлер типа как у меня был, но это пониже, кажется. Так, ребятки, еду отдавать BMW, а потом буду чинить подушку. Нужно мне ее заглушить сейчас. Мороз на улице, ну ладно, что делать. Заглушу подушку, потом поеду в магазин. Куплю подушку, потом поеду ее устанавливать. Может быть, сам устанавливаю, ладно, посмотрим. Странная история. BMW привез от клиента, от частника в автосалон Bentley. Не знаю, трейдинг или что это такое. Наверное, трейд-ин. Авентадор, Bentley, Bentley, Rolls-Royce. Короче, нормальный такой, ребята, автосалончик. Сейчас он распишется за эту тачку. Я пойду чинить, ребята, подушку. Говорил же я вам, да, Гро, ребята, какой хороший рейс, ничего не происходит. Но я не думаю, что я сглазил. Я вижу причину и знаю ее. Я просто поднял подушки так ездить. Нельзя долго, деваться некуда. Че, нормальные, ребята, если такие ботиночки купил? Как вам? И прорезиненные, то есть можно гонять в них, в принципе, и по воде. Снегоход. Как снегоход. Болотоход. Ладно, ищем мою машину. Ох ты, у них фонтан, фонтан еще работает. <фонтан> Офигеть. Настя, ну, зачем он его включил, интересно. Так, я в принципе здесь... О, как раз я своих болотоходок здесь пройду. Ладно, ребят, на самом деле давно я чуть не возился с траком, уже много чего не делал. Поэтому надо немножко повозиться сейчас, разобрать. Тем более, что я в принципе весь процесс уже знаю. Мне нужно сейчас будет открутить сверху от подушки. Крепление, точнее не крепление, а подачу воздуха. Потом этот шланг сюда вывести, и его чем-то забить, болтом каким-то, шурупом закрутить. Соответственно, чтобы я мог передвигаться. И поеду до ближайшего магазина покупать подушку, а потом уже на станцию. Такой план. Так, ну что, ребятки, проверяем. Я заглушил, к сожалению, там и патрубок оборвался. Ну, не патрубок, а линия оторвалась. Я ее просто взял, заглушил, она алюминиевая, медная. Я ее просто заглушил. но ну, все нормально, вроде не сечет. Я, в принципе, думаю, и подушку смогу поменять таким образом. Правильно, как вы считаете? Сейчас посмотрим, накачается. А потом, может быть, откручу сразу подушку, чтобы прямо ее чик-чик-чик заменить и все. Там делов-то один болт сверху, два снизу. Единственное, что главное, чтобы он поднялся. Если не поднимется, придется дам кратом. Ну, короче, заменить ее я точно смогу. Единственное, что надо высоко поднимать. Ну что, ребятки, смотрите, все получилось. Трейлер опять поднялся, нет проблем. Без одной подушки даже Он сейчас в принципе не сильно груженный, Поэтому нормально, видите как они надуваются сильно Конечно они могут взорваться Ладно, подушку я открутил, но она не до конца Видите, я ее открутил Но она не до конца порвалась Поэтому сейчас буду ее прорезать по кругу Доставать оттуда и поеду Ну вот примерно, ребятки, это так будет выглядеть Там еще один сверху болт есть Его я, к сожалению, не смог открутить Его нужно таким пистолетом У меня этот пистолет есть, но он не работает Попозже вам историю про него расскажу Поэтому половинку открутил, поеду в магазин покупать. Ну что, ребята, только в Пенсильванию заехал 20 минут, оставалось до загрузки машины. И бабахнула у меня вторая. Вторая, ребята, подушка. Здесь подушки нормальные, а вот здесь подушки бабахнули. Трейлер у меня упал. Где она? Не понял, в чем дело, подушки нормальные. В чем дело? В чем дело? Что-то я не понял прикола. У меня сейчас бабахнуло. Бам! Такой взрыв был. И дым пошел. Я так понял, упал трейлер. Нет, эти подушки нормальные. Не понял прикола. В чем дело? Почему у меня дым пошел? Здесь подушки нет. Шины. Шины нормальные. Так в чем дело-то? Огромный взрыв, ребята, был. Я сейчас ехал, и взрыв был огромный. И пыль какая-то пошла. Я думал, у меня трейлер упал. Блин, все нормально. Что за фигня? Ребята. Не знаете? Это огромный взрыв просто был. Бам! Может быть, передние колеса? У меня в триллере ничего нет, как они взорвались. Все нормально. Ребятки, кто скажет? Вообще ничего не понимаю. Что случилось? Что там у нас с давлением? Давление в норме. Блин, ребят, я вообще ничего не понимаю. Вот реально сейчас ехал, фонарик выключил. И огромный взрыв! Бам! ли на кочку наехал. но от чего тогда пыль, пыль дым какой-то был. Я думал, что это. У меня упал трейлер и уже трет. Поняли, да, по колеса? Я, я сегодня целый день еще эта подушка, она какая-то. Какая-то, забыл слово, как-нибудь сказать, типа кастом. Но не кастом, конечно. Подушка не может быть кастом. Какая-то особенная. Не могу ее найти по магазинам. езжу. Же... Ладно, еду загружать, если поеду. Ребята, вообще не понимаю, что произошло. Вот реально, смотрите, все едет. Давление держит в баках воздушное давление. Если давление держит, значит нигде утечки нет. Понимаете? Все нормально. Так что у меня тогда взорвалось? Что может взорваться? Ну, только воздушные баки, шины, соответственно подушки могут взорваться. Ничего этого нет. Блин, вот ночью плохо ездить. Какое-то пылище стоит сзади. Почему пылище? Или это не от меня? Может все нормально? Ребята, всем доброе утро или добрый вечер. Вы знаете, я сегодня выехал с утра из Пенсильвании. Штат, который расположен еще ниже или выше Иллинойса, выше Чикаго. Миль, наверное, на 300. Я не помню, чтобы я там бывал хоть раз. Но там погода была более-менее. Я выехал рано сегодня, в 6 утра, чтобы успеть много дел сделать в Чикаго. Но, как вы видите, вдруг резко, резко подъезжая к Чикаго, ну как подъезжая, еще километров 250, наверное, остается. Начал валить снег. Ну как валить? Пока еще не валит, но так вот начинает заметать. Скользко на дороге, поэтому ребятки, я думаю, что зря я так напланировал себе дел, так много на сегодня. Вряд ли я что-то Вряд ли я все успею, чтобы выехать отсюда, уже на Калифорнию, вряд ли, но да ладно. Недавно произошла большая авария, на, по-моему, на этой трассе, даже чуть туда ниже. 100 траков, кажется, врезалось, там жуткие кадры на видео люди снимали, траки просто по льду скользили на полной скорости, влетали в пробку из других траков и легковых автомобилей. Жуткое зрелище, поэтому я сейчас скорость максимально снизил. Еду не спеша. И если вдруг будет угроза заноса, я, конечно, сразу остановлюсь невзирай планетки. Тем временем усиливается снег. Я подъезжаю к Чикаго. Главное мне доехать до него внутри. По Чикаго у меня много загрузок и погрузок. В принципе, я справлюсь внутри. Но вот главное, чтобы не была трасса перекрыта. Но даже это не самое главное. Главное, чтобы. Погодные условия настолько не ухудшились, что это было уже небезопасно. Тает, наметает еще больше, ребятки, впереди дорога. То ли уже закрыта, я не знаю, то ли пробки, то ли авария, но пишут, что красном горит дорога. Посмотрим, что будет дальше. Некоторые водители обгоняют, летят куда-то, но я, в принципе, вот пристроился с небольшой скоростью, где-то 60-70 км в час мы едем, гуськом друг за другом пристроились. Я стараюсь никого не обгонять. Я все-таки не такой профессиональный водитель, как те, которые несутся со скоростью 100 кетров в час, обгоняя всех. Вот, пожалуйста, автомобиль съехал. Аккуратненько, плавненько, джип, видимо, свои способности переоценил. Джип, Volkswagen. Ну, хорошо, хоть на снежок плавно съехал. В принципе, без последствий, я надеюсь. Блин, ребята, платная дорога. 80-ка, кажется, это. Из Пенсильвании, в Иллинойс. Я уже отдал за платную дорогу. сейчас я опять 50 баксов. Я что-то не, не считал, но у меня чек есть. 50 баксов. До этого 50 баксов еще отдал. До этого 30 или 20, кажется. То есть долларов 150 я где-то уже отдал за платную дорогу, представляете? А есть вариант объезда, но там долго. Но я не понимаю, в чем преимущество конкретно здесь. Водители, подскажите мне. Вот я еду 80-90 из Пенсильвании в Иллинойс, в Чикаго. В чем прикол? Почему так дорого? Или это недорого? В общем Едем дальше, пока вроде бы Погода позволяет передвигаться Но главное мне доехать, ребят, до Чикаго Как я уже сказал Там-то я разрулю все Фигеть, Смотрите, ребята, перевернутая тачка Джип тоже, все джипы Все три джипы перевернуты были Не перевернуты, а съехали с трассы Вот этот вообще перевернут Страшно выглядит, я надеюсь, что Все в порядке, все живы и здоровы а полицейский, видимо, только подъехал, смотрите, подъехал осматривать машину, а никого нету, видимо уже. А может быть внутри, не знаю. Ребята, подъезжая в какую-то громадную пробку, но с той стороны, слева, на встречке, там вообще трак стоит на перекосяк. Непонятно, вроде бы ничего такого серьезного, как я понимаю, не случилось. Да, он просто встал, то есть просто, видимо, сломался или что. Представляете? Вот так вот наискось. Приехали эвакуаторы. И его оттуда пытаются забрать. Движение заблокировано, конечно. Машина вся в соли. Здесь вся грязнющая. Когда я уже, ребята, уеду с этой погоды? Ничего, вроде пока подушка держится. Не знаю, насколько долго это будет происходить. Сегодня машина загружу. Надо успеть, до двух работают салоны. И все, тогда буду искать уже подушку в Чикаго. Так, ребятки, я отсоединил трак от трейлера и катаюсь теперь только на траке. Я сейчас нахожусь в Чикаго, здесь я буду до понедельника. В понедельник я пойду на станцию, хочу сделать подушки на трейлере, потому что так ездить невыносимо, так ездить нельзя, неправильно. Иду в отель, снял себе отель, выбрал вроде такой нормальный рейтинг должен быть. Потому что рейтинг реально влияет, я убедился Вот смотрите, такие тачки в Чикаго, да и не только в Чикаго Видите, они переоб... переоборудуют свои пикап Трачки маленькие, на них делают ковшик гидравлический И все, гоняют чистый снег Круто, круто Так, ребят, Говорю, есть у вас завтрак? Нет, у нас нет завтрака, у нас есть только кофе С утра, типа, кофе берете На самом деле, я специально взял номер чуть подороже Чтобы был брекфаст А здесь его нет, представляете, ребят? за несправедливость? Почему это все болтовня относительно того, что там ковид, не ковид, и это им как-то мешает. Ничего им не мешает. Я был недавно в отеле, и там кормили хорошим таким завтраком. Ну ладно, номер, смотрите, большой, самое главное. Две кровати, столик. Есть для компьютера Wi-Fi. В общем, все четко. Еще и вид хороший, смотрите, третий этаж. Круто. Где-нибудь здесь трак припаркую, чтобы было видно. Он метель как метет, ветер ребят? Надо переждать немножечко раз в понедельник поеду дальше. Ребятки, есть такой, ну, не знаю, ресторан, не ресторан быстрого питания, типа, чипотал мексиканской кухни. И вот я такую вот чашечку себе взял с соком. Здесь курица, рис внизу, ты выбираешь черный, белый бим, Beam, это бим с бобы, бобы. Ну и, соответственно, еще какие-то добавки. Я выбрал сыр, корм и томаты. Так, ребятки, съездил в кафешку, Хорошо, так провел вечер, приехал в номер, перепарковал свой трак, вот сюда его перепарковал. И вы знаете, ребята, что я вспомнил? Хорошо, я вспомнил, хорошо, я не так поздно к траку вернулся, завел его. Ну, поехал, съездил в кафе и вспомнил, что у меня вода, ребята, в радиаторе залита, представляете? А сейчас минус 17, а ночью до минус 22, обещают прогноз по году. Поэтому что, <со перес aperts> что мне остается делать, ребятки? Просто оставить заведенным свой трак. Он сейчас заведен, я включил печку, чтобы внутри все прогревалось. Шум, конечно, стоит такой, тарахтит. Ни никто больше не заведен, но, в принципе, сейчас не слышно, и я думаю, что я никого не потревожу, ничей покой. Поэтому нормально. Но, да, да, вы скажете, что-то не заменил, зима, ну, знаю, ребят, знаю. Просто так случилось, а я еще не был ну на ремонте, еще на стоянке, я еще не был. Я все время работал. Вот весь месяц, весь месяц я просто работаю, работаю, работаю. Еще никогда так долго не работал, так что какой-то рекордный заработок должен быть. Ну да ладно, приеду, заменю, пока, пока, пускай, работать всю ночь. В принципе, я его уже, наверное, не глушу, неделю делится. Вот пока все эти морозы, холода, я все время сплю заведенным, так что ничего страшного. Ладно, загружаю для вас ролики. И спать. Ребятки, на улице минус 20. Зубы просто мерзнут. <говорить>, Говорить тяжело. Вот так вот всю ночь тарахтел мой трак. Вроде бы никого не разбудил, никто не жаловался. Я периодически выглядывал в окно, думаю, если кто-то стучится. Но зато сейчас в нем тепло, хорошо, несмотря на то, что он... Но это он весь в соли, он не в... не заморожен, а это он в соли. Сяду, тепло, Красота. Погнали дальше. Да, ребята. И такие крутим с чуваком, смотрите. Развлекаемся. А он там на видео снимает нас. Окей, okay. поехали еще раз, чувак хочет заснять, сейчас покажу, как надо, Сейчас чуть-чуть повеселились и хватит, подъезжаю, ребятки, в магазин, вещища кое-каких прикупить надо, короче, ребятки, пришел в буфет, а здесь чего только нету, и фрукты разные, и много-много-много разной еды, быстро вам сейчас пробегусь, покажу, Всякие, и чипсы, даже и пиццы есть, бобы всякие разные, попкорн, картошка с мясом, мясо очень много разного. Вот видите, вам такое нарезают, например, вот такой стейк есть, жарят, такое мясо, курица, много-много разного, овощи и фрукты, всякие пироги. Я взял себе чаек и сижу он за всем столиком, кушаю. Красота! И все это стоит 17, ребят, баксов. Это довольно недорого, потому что в кафе сходить где-то столько же стоит. А здесь ты выбираешь много еды, неограниченное количество, и по времени, и по количеству. Вот вам, ребят, такой номерок. Вот что значит рейтинг. Все-таки имеет значение большое на Букинге. Стоимость такая же, примерно 60 баксов в Чикаго. Но, конечно, видите, немножечко номер такой уставший, так скажем. И пахнет здесь не очень контингент соответствующий. И вот, смотрите, у меня снег вот здесь прям навалило первый этаж. Но, в принципе, тепло, хорошо. Я просто снял, ребят, поближе, потому что мне с утра нужно в 7 утра быть на станции, где я буду чинить трак. Поэтому я снял 3 минуты буквально от станции. Трак также припарковал, также остался заведенный. В общем, не знаю, чем вечерком заняться. Нам нужно сегодня лечь пораньше, чтобы завтра с понедельника начать свою неделю вот так очень плодотворно. Вот, кстати, ребят, смотрите, сегодня себе курточку приобрел. Потому что у меня нет такой выходной кортки. Еще спортивки себе взял нормальные. И кроссовки. На кроссовки в траке остались, покажу вам завтра. Вот. Сейчас буду. В принципе, в интернете сделать еще достаточно. Для вас ролики нужно перекидывать. Ребятки, нахожусь в Чикаго. Приехал на станцию. Уже с 8 утра жду. Супер популярная. Большая, огромная очередь. Я здесь как-то уже чинился. Сейчас вам все покажу. Хочу сделать подушку, заменить и регулятор настроить. И кое-что там подварить нужно. Снега навалило в Чикаго. А потом уже поехать спокойно в Калифорнию. Груз уже собрал весь практически. Загнал трейлер, ребята, трак отцепил. У них короткий шап, но полностью загружен. Я не знаю здесь сколько, наверное, может быть 9-8 у них ворот. И все это дело занято, все занято. Сейчас будут откручивать мою подушку. Один болт сверху я не смог открутить. Блин, ребята, у кого какие, ребята, знаете, методики. Кто-то тянет время долго очень, эти сразу залезли, все. Сразу делать скорее, подключили. Аккумулятор свой, для того, чтобы подать сюда 12 вольт на габариты. Потому что только с габаритами работает подъемник у меня. Все, сразу полезную подушку откручу. Ребят, туда с трудом можно было подлезть. Вот таким вот пневматическим пистолетом, видите, кривым. Подлезли и открутили все-таки эту подушку. Минут, наверное, 7 просто. -р -р -р -р. Крутил, крутил, кое-как подкрутил. Теперь я без подушки. Сейчас пошел искать, есть ли она у нее в наличии или нет. Если нет, то будем заказывать. Заказывать будем что делать? Пока здесь можно провести инспекцию, посмотреть. Ничего ли здесь не трет. Трет, вот шланг один трет. Надо ему сейчас сказать. Чтобы приделал его. Так, в принципе, все здесь красиво. Если я не знаю, как это чинить, несу за что ты мне ревью пога? Чтобы я тебе ревью не наставил. На умный какой-то. Нахстак, а что так и сделать? Такая сложная, я объясняю, что ты объясняешь, что это такое ничем не. Подожди, ну и что? А что ты пыкуешься, нормально вообще? Ну а что ты делаешь А что ты делаешь, нормально, нормально? Я я объясняю, говорю, что? Что? мы такое ничем не. Имею. Ты не понимаешь. ты не сейчас запчастей. только начинаешь говорить, а до этого ты говорил, это говно, я не буду больше убрасывать. Ну что, говно? У тебя да клиент. Говно, у меня нету запчастей, у меня ну нету, ты, ты, ты, ты так можешь. объясняешь это Говно. Ты ты залез, как, залез, так, как так? можно относиться к своему клиенту? Это говно, я не буду, что у меня нормально работает, а это не нормально? Сандю нет, блин. Нет? Ну, я же с тобой не торгуюсь, ты мне сколько скажешь, я столько и плачу. Что значит, у меня есть нормальные, нормальные деньги? Пойми меня, правильно. сейчас я разберу эту запчасть. Да. Трейлер не выйдет, я эту запчасть быстро не найду. Трейлер будет стоять целый день. Я, получается, задерживаю целый день. Нет, ну, давай сфотографируем ее. Потом я выгоню. Блин, ребята. Я только вышел со станции, знаете, как-то мне так, я не знаю, как слово подобрать. Не то чтобы обидно, не то чтобы грустно, что еще за дураков и за всяких грустить. Просто неприятно, собственно, вот русское слово. Неприятно. Есть такое слово, есть такое слово. Сейчас я вам все по полочкам разложу, ребят. Я не понимаю, что за фигня происходит. Вот реально мне нужно с вами посоветоваться. Сейчас я в тракт сяду свой. Может быть вы мне скажете, я постараюсь быстро, коротко, чтобы вашего времени не занимать, но тем не менее я должен с вами посоветоваться. Может быть вы мне расскажете, что за фигня, ребят, что происходит, что с людьми происходит, когда они приезжают в Америку, или, или может быть это изначально такие люди. Вот этот чувак Гриша, начальник здесь самый, вы слышали, как он со мной разговаривал? Я просто камеру включил поздно, но я не мог ее сразу включить, потому что он так бы не разговаривал, я бы не показал бы его лицо на самом деле. Я вот так камеру держал, вы слышали? Он сказал, это просто жесть. Я загнал трак, мне нужно было сделать высоту, убрать, ну высоту поняли, да, высоту дрели. Он слишком высокий был, я не проходил под мостами. Мне нужно было сделать подушку заменить. Подушку я почти сам заменил, но это небольшая проблема, подушку заменить, сами понимаете, два снизу, два, один сверху. Но самое главное, мне нужно было сделать уровень. То есть там такой валв стоит специально, который регулирует свою высоту трейлера. Они взяли подушку, самую легкую заменили, и то очень долго меняли. И, и, и этот подходит, ко мне, подходит сейчас ко мне, этот э, Гриша, и говорит, выгонять это говно... Он видит меня, и он при мне специально говорит, выгонять это говно, у меня там куча трейлеров стоит на ремонт. Я не могу, я не могу этот трейлер на ночь оставить, э, у меня куча работы, мне надо бабки типа зарабатывать. Он, он так говорит. Я такой молчу, стою. Я говорю, в смысле, почему выгонять? А что ты хо... И он начинает боковать блин, а что ты хочешь, что мы делали его? Ты что, ты, бы, ты бы повез машину дешевую, если бы тебе дешевые машины дали? Я не понял. Я говорю, ребята, Гриша, я говорю, что значит дешевая машина повез? Я тебе что, с тобой торгуюсь? Он говорит: ну, сколько я с тебя тут возьму? Я говорю: ну сколько захочешь, только возьмешь. Я же не торгуюсь. Сколько надо, столько и возьмешь. Что значит, сколько я с тебя возьму? И, короче, букует, поняли? Выгоняете тебе говно. Я говорю, В смысле, говно? К тебе приехал клиент, ему что с тобой, друзья или что? Тебе приехал клиент, а ты говоришь, это говно выгоняйте. Потому что это говно продолжает. В смысле это говно. И короче он такой весь разъярён, Я берут, я, я такое ему говорю, он говорит, твое право. Ты хочешь, ну, что-то я не помню, что ты сказал. Твое право. А, а он сказал, я начальник. Мое право. Я могу типа, вообще и ничего не делать. Блин, я не понимаю, ребят, почему такое отношение? С чем связано? Может, вы мне скажете, ребят? Вот это вот, может быть просто человек выехал из своей страны ему дали небольшую власть он типа здесь ну начальник типа главный ну какой главный завгаром никакого не его конечно все просто заведует поставили его здесь немножко подруливать может быть с этим связано типа людям маленькую власть дают другую страну переселяют он переезжает и тут сразу я не понимаю сразу все говно вокруг становится с чем то ребята, связано? Ответьте мне, пожалуйста. Причем ребята у них работают. Вообще классные, пацаны. Вообще вопросов нет. Я, Ребята, если это, это ролик они увидят, то вот им большая благодарность. Вообще профессионал. Другой чувак подошел, говорит, а что случилось? Что сделать? Он говорит, давай систему обойдем. А Гриша говорит, нет, это невозможно, это невозможно, это долго, я не собираюсь это говно здесь держать. А парень говорит, да и без проблем я сейчас делаю. Просто рукастый парень, шарится, залез. Так, эту мы систему сейчас обойдем, дай шланг, дай то, дай то. Чук -чук -чук -чук подкрутил, пшук, все у меня сейчас уровень держится, не работает выключатель, он говорит, там система, говорит, долгая, но если тебе быстро надо сделать, я могу тебе сделать. Сделал. Потом Гриша говорит, Ребят, 10 минут до конца рабочего дня, вы же не собираетесь сейчас это делать, вы же не собираетесь сейчас делать, надо выгонять, да, надо выгонять, начинать их понаускивать, по, как бы, а мы с ним начинаем спорить, я вот камеру включу, да? начинаем спорить на повышенных тонах, я говорю, что-то назвал говном, и, и с ним спорят, все вокруг слушают, мне кажется, они даже мне как бы симпатизировали в этот момент все ребята, ну потому что, мне кажется, всем это было очевидно, что он не прав, что так нельзя говорить своему клиенту, это говно выгоняя его отсюда, и дальше... Ребята говорят, он говорит своему этому сварочку, ну ты же не будешь это завтра делать, ты же не будешь это завтра делать, только почему не буду? Подварить надо, я подварю. Он говорит, будешь? Да, буду. И Гриш такой, а, ну ладно, тогда оставляйте трейлер. Я ему говорю, ну я тебе, я, говорю, я тебе ревью на Google напишу. Он говорит, что ты меня пугаешь, ревью, что ты меня пугаешь, я тебе сейчас тоже ревью оставлю. Такой, знаете, быксайт, я тебе то. Все смотрят вокруг, ну ребята, нормальные ремонтники, смотрят такие на нас, что происходит. И я уж точно не буду кому-то грубить, потому что я хочу отказаться от работы. Я просто не возьму эту работу. А ты взялся? но потом начинается начинается грубость и сейчас я уходил говорю говорю ребята давайте Гриша говорю пока а Гриша мне вон, вон он идет Гриша а Гриша мне или это не Гриша не знаю я говорю Гриш пока он молчит я говорю до завтра молчит Естественно, ребят, никто не знает, что я блогер, никто не знает, что. Ну, вы большая, блин, сила. Спасибо вам большое за то, что в прошлый раз вы мне помогли и такого шума, блин, навели. Я, как и прежде, оставлю ссылку в описании на станцию. это может, кому-то нужна, может кто-то заедет. А может кто-то решит ревью ставить, я не знаю. Я никому ничего не призываю. Но, посмотрев видео, может быть, кто-то захочет. Ну и вообще, в станции ребята-то так что может кто-то заедет, ремонтируется. Только вот без Гриши не обойтись. А Гриша грубия. Извините, что так долго, но, блин, много эмоций. Поеду в отель, ждать завтрашнего дня, доделаем по мелочи, надеюсь, завтра, если не будет приключений никаких, и все.